Здравствуйте! Новая лыжа от Волков в этом сезоне нас ждет в категории фрирайда. Она имя размещена, хотя я, конечно, не вижу никакого фрирайда. Еще модель Канжо, при этом она в новинке есть в женской версии, в мужской. Но ну, это Канжо, это мужская. Женская она под другим названием, немножко другой геометрии, немножко другой формации. На мой взгляд, это вообще какая-то непонятная лыжа, потому что тали у него 84, а, вот, и единственное, что у нее фрирайда, это у нее немножко увеличенный рокер на носу, как бы, который в какой-то мере, в каком-то расстоянии плавный, а потом как бы резкий. Но я не знаю, вот в моем понимании, это просто тупо универсальная лыжа все, и не более того. Да, у нее хороший сердечник, у нее хороший сайдвол, у нее хорошая деревяшка внутри. При этом она, ну, как бы, достаточно легкая сама по себе. Ну, по крайней мере, без креплений. Отсутствующий задний рокер. В общем, по большому счету, конечно, это трассовая лыжа с повышенной проходимостью. Не более того, ну, может быть, для какого-то разбитого, укатанного, такого неоднородного снега, но плотного. Вот, но Local ее относит к фрирайду И вписывает ее в серию фрирайд Которая заканчивается конфешеном Стали 117 Потому что они похожи по структуре Ее построения, по технологиям, по формату Ну, по всему, да Вот, Ну, в принципе, бог с ним То есть, наверное, есть люди, которые вот может быть, хотят иметь две пары, или, может, просто хотят какую-то некую такую универсальность на жестком склоне, на разбитом, укатанном. Ну, наверное, им такая лыжа будет интересна. Лыжа обещает по составу быть достаточно динамичной, пружинной, хорошо вваливать в повороте, обеспечивать стабильность, динамику. Но это все надо проверять на тестах, что мы непременно сделаем. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!